Приветствую на канале Шарабара. римский флот. Хочу выделить двух своих подписчиков. Уберменш, который и предложил данную тематику. А также не могу не упомянуть про Джиджи Геймер. Друзья, большое вам спасибо и предлагаю в комментариях также их поблагодарить. А также я хотел бы поблагодарить одного своего подписчика, Дениса Вишневского, который изъявил желание помочь мне в некоторых будущих видео касательно Древнего Рима. В том числе он подсобил и с данным роликом. Денис, большое тебе спасибо. Прошу всех поблагодарить и Дениса за оказанную помощь. А мы приступим. Древний Рим был самым процветающим государством своего времени. Многие народы и страны были захвачены римлянами. Множество изобретений было придумано именно в этой стране. Военное дело также развивалось семимильными шагами. Обусловлено это было выходом к морю и зачастую довольно агрессивной внешней политикой государства. Многие историки считают, что сами римляне не придумали много нового в своем флоте. Зачастую они просто брали изобретения завоеванных народов и интегрировали их в свою империю. По своей Конструкции римские боевые корабли принципиально не отличаются от кораблей Греции и эллинистических государств Малой Азии. У римлян мы встречаем те же десятки сотни весел в качестве основного движителя судна, ту же многоярусную компоновку. Корабли становятся крупнее, они обзаводятся артиллерией, постоянные партии морской пехоты, оснащаются штурмовыми трапами-воронами и боевыми башнями. Самые большие корабли защищались броней. Так, например, устанавливались бронзовые пластины, а во время боя снимались мачты корабля вместе с парусом. Все корабли древности были деревянные. Этот материал очень хорошо подвергался горению. Этот случай также конструкторы Рима предусмотрели и на корабль вешали шкуры валов, которые смачивались водой, чтобы потушить все огненные заряды неприятеля. Постройка одного корабля занимала немного времени, если не учитывать подготовку всех материалов. Например, дерево необходимо было не только срубить и выпилить из нее деталь, но также и просушить. Если все материалы были готовы, то римляне собирали одну Рему за 40-60 дней, что было очень коротким периодом для того времени. В сравнении с временем постройки стоит обратить внимание на время эксплуатации одного корабля, который служил от 25 до 40 лет. По римской классификации все боевые корабли назывались «длинные корабли» за счет своих сравнительно узких корпусов, выдерживающих пропорцию ширины к длине 1 к 6 и больше боевые корабли делились по признаку наличия или же отсутствия тарана корабль с тараном и все прочие просто корабли также поскольку иногда корабли с одним а то и с двумя рядами весел не имели палубы то существовало разделение на корабли открытые и закрытые основной наиболее точной и распространенной классификации является деление античных боевых кораблей в зависимости от количества рядов весел римские корабли были в среднем больше аналогичных по классу греческих или карфагенских при попутном на корабли устанавливали мачты и подымали на них паруса также накануне столкновения с противником паруса скатывали и помещали в чехлы а мачты укладывали на палубу подавляющее большинство римских боевых кораблей в отличие например от египетских вообще не имели стационарных несъемных мачт римские корабли как и греческие были оптимизированы для ведения прибрежных морских сражений а не для длительных рейдов в открытом море обеспечить хорошую обитаемость среднего корабля для полутора сотен Гребцов, двух-трех десятков матросов и центурии морской пехоты было невозможно. Поэтому вечером флот стремился пристать к берегу. Экипажи, гребцы и большая часть морских пехотинцев сходила с кораблей и ночевала в палатках. Утром плыли дальше. Корабли имели относительно низкую мореходность и в случае сильного внезапного шторма флот рисковал погибнуть едва ли не в полном составе. Поскольку на парусах ходили только при попутном ветре, а все остальное время пользовались исключительно мускульной силой грибцов, то скорость кораблей оставляла желать лучшего. Более тяжелые римские корабли были еще медленнее греческих. Быстроходным считался корабль, способный выжать 7-8 узлов, 14 км в час. Экипаж корабля, по подобию римской сухопутной армии, назывался центурией. На корабле было два главных должностных лица. Капитан, ответственный за, собственно, плавание и навигацию, и «Центурион», ответственный за ведение боевых действий. Последний командовал несколькими десятками морских пехотинцев. Вопреки распространенному мнению, в республиканский период все члены экипажа римских кораблей, включая и гребцов, были вольноначальными. Наемными. Только во время Второй Пунической войны в качестве экстраординарной меры римляне пошли на ограниченное использование во флоте вольноотпущенников, однако позднее в качестве крепцов действительно начали все шире использовать рабов и пленных. Командовали флотом первоначально два военно-морских дуумвира. Впоследствии появились префекты флота, приблизительно эквивалентные по статусу современным адмиралом. Отдельными соединениями от нескольких до нескольких десятков кораблей в реальной боевой обстановке иногда распоряжались сухопутные командиры войск, перевозимых на кораблях данного соединения главным оружием римского корабля были морские пехотинцы если греки и эллинистические государства в качестве основного тактического приема использовали по большей части таранный удар то римляне еще в первую пуническую войну сделали ставку на решительный абордажный бой римские морские пехотинцы имели отменные боевые качества со времен первой пунической войны штурмовой трап ворон становится почти неотъемлемым атрибутом римских кораблей первого класса ворон представлял собой штурмовой трап особой Конструкция имел 10 метров в длину и около 180 сантиметров в ширину. Вороном он назывался из-за характерной такой клювообразной формы большого железного крюка, находившегося на нижней поверхности штурмового трапа. Или протаранив неприятельское судно, или просто переломав ему весла. В скользящем ударе римский корабль резко опускал ворон, который пробивал своим стальным крюком палубу и накрепко в ней застревал. Несмотря на противоречащий не только здравому смыслу, но и первоисточникам скепсис отдельных исследователей, едва ли подлежит сомнению тот факт использования на корабле римского флота метательных машин так например опиан в гражданских войнах говорил об использовании баллист и катапульт по своим габаритным характеристикам и по точности стрельбы наиболее пригодным для использования на палубных или полупалубных кораблях любых классов видится легкие торсионные двухплечевые стрелометы скорпионы далее применение таких устройств как гарпакс, а также обстрел неприятельских кораблей и береговых укреплений каменными свинцовыми и зажигательными. Зажигательными ядрами были бы невозможны без применения более тяжелых двухплечевых торсионных стрелок и камнеметов. Баллист. Для огневой поддержки римляне также использовали наемных крыльских лучников, которые славились своей меткостью и замечательными зажигательными стрелами. Таран являлся куда более надежным и мощным оружием корабля, чем баллисты и скорпионы. Тараны изготавливались из железа или бронзы и, как правило, использовались в паре. Большой таран. Рострум в форме высокого плоского трезубца находился под водой и был предназначен для сокрушения подводной части неприятельского корабля. Малый таран проемболон находился над водой и имел форму барани, свиной, крокодили и головы. На римских кораблях использовались различные зажигательные средства, к которым относились так называемые жаровни и сифоны. Жаровни представляли собой обычные ведра, в которые непосредственно перед боем заливали горячую жидкость и поджигали ее. Таким образом жаровни выносили на 5-7 метров вперед по корпусу корабля. Тактика римского флота была проста и высокоэффективна. Начиная сближение с неприятельским флотом, римляне засыпали его градом зажигательных стрел и других снарядов из метательных машин. Затем, сблизившись вплотную, топили корабли неприятеля таранами, ударами или сваливались в абордаж. Тактическое искусство заключалось в том, чтобы энергично маневрируя, атаковать один вражеский корабль двумя-тремя своими и тем самым создавать подавляющий численный перевес в абордажном бою. Когда неприятель вел интенсивный встречный огонь из своих метательных машин, римская морская пехота строилась черепахой, пережидая смертоносный град. Если погода благоприятствовала и в наличии имелись шаровни, римляне могли попытаться сжечь вражеские корабли, не вступая в абордажный бой. Рассмотрим же виды кораблей. Галера. Корабль обладал сравнительно высокими бортами, а спереди находился таран в форме трезубца. На задней части имелся акростоль, напоминающий раковину. Ряды весел располагались отдельно, а укреплением для них служили кринолины. Благодаря достаточному количеству гребцов удавалось достичь хорошей маневренности, что имело большое значение при передвижении по узким проходам или удобно перемещаться внутрь эскадры. Кренолины устанавливались на нескольких ярусах, поэтому гребцы могли функционировать отдельно друг от друга. Ближе к задней части находились управляющие весла в количестве двух штук. Борта загибались внутрь, что было нестандартно для судов той эпохи. В первую очередь корабль предназначался для перемещения гонцов, доставки продовольствия более крупным судам и выездов военачальников. В некоторых случаях могли оборудоваться Артемоном – прямоугольным парусом, прикрепленным к наклонной мачте, имевшей крен как растолю. Берема и Либурны Беремы представляли собой двухъярусные грибные суда, а либурны могли строиться как в двух, так и в одноярусном варианте. Общее число грибцов в Береме 50-80 человек, количество морских пехотинцев от 30 до 50. Уже в ходе Первой Пунической войны выяснилось, что Беремы не могут эффективно бороться против карфагенских квадрилем с высоким бортом, защищенным от таранового удара множеством весел. Триремы. Экипаж типовой Триремы состоял из 150 грибцов, 12 моряков, приблизительно 80 морских пехотинцев и нескольких офицеров. Транспортная вместимость составляла при необходимости 200-250 легионеров. Трирема была более быстроходным кораблем по сравнению с Квадри и с Квинквиремами или более мощным по сравнению с беремами и Либурнами. При этом, размеры Триремы позволяли в случае необходимости разместить на ней метательные машины. Она являлась своего рода «золотой серединой» многофункциональным крейсером античного флота. По этой причине Триремы строились сотнями и представляли собой наиболее распространенный тип универсального боевого корабля Средиземноморья. Квадриремы и более крупные боевые корабли тоже не были редкостью, однако массово они строились только непосредственно в ходе крупных военных кампаний, преимущественно во время пунических, сирийских и македонских войн, то есть в третьем-втором веках до нашей эры. Собственно, первые квадри и квинквиремы были улучшенными копиями карфагенских кораблей подобных классов, впервые встреченных римлянами во время первой пунической войны. Квинквиремы. Эти линкоры античности зачастую не снабжались тараном, а будучи вооружены метательными машинами до восьми на борту и укомплектованы крупными партиями морской пехоты до трехсот человек, между прочим, служили своеобразными плавучими крепостями, с которыми карфагенянам было очень непросто справиться. Всего за время Первой Пунической войны римлянами было построено свыше пятисот таких кораблей. Также уместно упомянуть и о принципиально другой версии Квинквиремы. Многие историки указывают на несообразные, Разности, которые возникают при трактовке ремы, как корабля с пятью расположенными друг над другом ярусами весел. В частности, длина и масса весла самого верхнего ряда получаются критически большими, а их эффективность вызывает серьезные сомнения. В качестве альтернативной конструкции ремы выдвигается своеобразная 2,5 рема, имеющая шахматное расположение весел. При этом предполагается, что на каждом весле находилось 2-3 грибца, а не один, как, например, на 3 ремах. Гексеры. Есть свидетельство, что римляне строили и более чем пятиярусные корабли. Так, когда в 117 году нашей эры легионеры Адриана достигли Персидского залива и Красного моря, они построили флот, флагманом которого якобы являлась Гексера. Согласно некоторым расчетам, самым большим кораблем, построенным по античным технологиям, мог быть семиярусный корабль длиной около 90 метров. Корабль большей длины со всей неизбежностью сломался бы на Волку. Есть также категория сверхтяжелых кораблей. К ним относятся корабли Септеры, Энеры и Децимреры. И первые и вторые никогда не строились массово. Античная историография содержит лишь несколько скупых таких упоминаний этих левиафанов. Очевидно, что Энеры и Децимреры были весьма тихоходны и не могли выдерживать эскадренную скорость наравне с Триремами и Квинквиремами. По этой причине их использовали в качестве броненосцев береговой обороны для охраны своих гаваней, либо для обложение неприятельских морских крепостей, как передвижные платформы для осады башен, телескопических штурмовых лестниц и тяжелой артиллерии. В линейном сражении применить Децимреры пытался Марк Антоний в битве при Акциуме, однако они были сожжены быстроходными кораблями Октавиана Августа. Так вот выглядел римский флот. Еще раз хочу передать своим подписчикам спасибо за идею и помощь. И на сим позвольте откланяться. Ставь сми, пиши, подписывайся, делись. Ты знаешь, что надо делать. Счастливо.